Добрый день, друзья! И нас критикуют, что у нас на канале одни подкасты и куча практик разбросанных, и ни в чем не разберешься, где что искать. И мы подумали и решили, что имеет смысл сделать топы практик, топы каких-то вариантов возможностей и работы людей для того, чтобы понять, и углубиться в тот же инфодайвинг, для того, чтобы изменить свою жизнь, для того, чтобы стать счастливым, для того, чтобы раскрыться, реализоваться, для того, чтобы... Итак, сегодня топ-5 практик, которые коренным образом изменят вашу жизнь. Главное делать. И начнем мы с пятого места. Это практика 100 глаголов. Что за она? Эта практика дает возможность вам отфильтровать и найти то, чем вам интересно заниматься, то, от чего вы ловите удовольствие, то, от чего вы кайфуете, то, что вы можете делать 24 часа в сутки бесплатно и потом на этом начать зарабатывать и стать успешным человеком. Итак, первая практика, которая важна для того, чтобы найти свое предназначение, реализация и так далее. Реализацию – это практика 100 глаголов. Эту практику вы можете найти на нашем канале. И сделать у нее пятое место. Четвертое место занимает практика 7 дней из глубины. Она сложная и найти ее можно уже не на, не на а, канале на YouTube, ее можно найти на платформе sabrishingsubrityom.com. Почему сложная? Потому что в ней одновременно совмещается практика работы со снами, практики благодарности, практики написания будущего и а, практики осознанного создания своей жизни, осознанного управления информацией в, ночного, в ночное время. И там же э, совмещается и, благо, и благодарность, и прощение, и все вместе. Практика 7 дней из глубины сложная, но выполняя ее 7 дней подряд, вы можете иметь уже проявленный результат через неделю. Оно того стоит. Ее можно найти на платформе subretion.com Третье место в нашем ТОПе занимает практика легализации чувств. Практика легализации чувств позволяет вам осознанно контролировать, как и когда вы эмоционируете. Что вы выбрасываете, кого вы обвиняете, на кого обижаетесь, кем манипулируете. Вы учитесь наблюдать свою злость и не отказываться от ваших эмоций, не отказываться от того, что вы чувствуете, а принять, поблагодарить и осознанно остановиться и завершить, поменять на радость, любовь и счастье. Это практика управления своим психоэмоциональным состоянием. Легализация чувств, вы можете найти ее на нашем канале на YouTube, вы можете найти ее на сайте kub.by и вы можете найти ее на платформе subretion.com. Второе место в топе занимает практика зеркала. Без нее никуда. Это практика, когда вы работаете искренне и честно сами с собой, когда вы можете посмотреть себе в глаза и сказать «я люблю себя, я принимаю себя, я ценю себя». Но главное не просто сказать, главное, что если вы себе лжете, вы моменты, что вы себя не любите, не цените и так далее? Проживете в жизни? Она четко отражает и транслирует вам эти моменты в жизнь, она такая достаточно мистическая. Вы убеждены, что вы себя любите, а вам в тот раз не успели сказать, вам в тот раз прилетает, что вас окружающий мир отторгает, потому что вы себя не любите. И так далее. То есть, это практика, которая позволяет вам уже играть с реальностью, которую вы считаете объективной. Так почему же эта объективная реальность начинает с вами? Играть. Вот в чем вопрос, и эта практика заставляет задуматься о том, что не все так объективно, как вы считаете первоначально. И место номер один топ-практик, без которых ни одна из практик не будет рабочей, ни одна из практик не приведет к желаемому результату. Это практика двойное восприятие. Увы, господа, ни зеркало, ни какая-то из перечисленных практик нет. Будет так работать, если вы не умеете воспринимать себя с позиции наблюдения и себя с позиции участника игры. То есть я играющий, я наблюдающий, я играющий, я, я наблюдающий. А в дальнейшем эта практика перерастает в практику тройное восприятие, где появляется еще и создающий. Но это шаг уже после того, как вы освоите пять этих практик. И более того, пока вы их будете осваивать у вас может возникнуть интерес к самому себе. И тогда придется собирать себя целостного, а для этого придется разобраться и с ленью, и ложью, и виной, и обидой, и завистью, и жадностью. И разобраться, что такое целостность, и разобраться с парадоксальным восприятием, и разобраться, разобраться, разобраться. И тогда мир заиграет другими красками. А это все уже про инфодайлинг. Добро пожаловать в мир инфодайлинга!